Ужин готов. Хорошо. Возьми свои слова обратно. Да, я полный ноль. Ты просто теряю время в играх. Я и сам это знал. Ну прости. Ты попал в точку. Я правда считал, что лучше зависать в играх. Мари, остынь, а прикажи. Может, я никчемный вообще псих? Не-не-не, я такого не даже не спорю, что игры — это чушь. Они стоят прямо позади меня! И они, очевидно, пришли по мою душу! Но ведь после эволюции я стала сильнее. И у меня есть шанс на победу! Сперва оценка! Человек. 29-й уровень. Имя гордо.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 Это просто притворяется Лилиан Вайнберг. Я убью его! А, вот и все, мы влипли. Вот это везение! Где ты взял такого смельчака? Хозяин! Рис в омлете готов! Спасибо! Сходи-ка, мусор вынеси. Конечно! Эй, Хром! Откуда он тут вообще взялся? Так а ты что, его знаешь что ли? Нет. Покажи-ка ей все, чего стоишь! Так стоп, начальник! А кто вчера говорил, что не будет нападать? Лично я их первым трогать не собирался, но раз уж сами напрашиваются, разговор другой. А ну что, рискнешь, человек? Да не, я как бы. Глава! Надавай им по первое число, чтобы больше не смели нас грязью поливать! Пожалуйста, Йому! Иди и откажись! Хватит уже чинить неприятности! Прости, что не рассказала! Но я решаю задачи, которую ты выдал! Дома! Накана! Нам пора на тренировку! И да! Я буду очень стараться! Разговор еще не закончен! Не сбежишь! Сбежала. Сначала, чтобы их тела стали чувствительнее, свяжи их. А пока они связаны, ты можешь. И вот тебе десять тысяч очков в один миг. Да шучу я. Какой же ты милашка, Нору. Она надо мной всего лишь прикалывается. Это самооборона. Да ты из меня дух выбил. Я не специально. И дело тут не в хоре. Значит, это из-за того, что я тебя напугал? Нет. Ты меня слегка достал. Нельзя в этом признаваться. Мужик, пугаешь. И моя популярность подошла к концу если бы аква своим благословением несколько раз не подняла мне удачу то я бы наверняка разлетелся по воздуху не оставив и пылинки запиши моя идеи можешь сама засаду устроить ни за что моя совесть при мне давай в соло ты правда девушка если горячо можешь остаться со мной я его сейчас на месте прибью да! не уехала! Надо решиться! решиться! решиться! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Если я хочу стать самостоятельной, я должна уметь такое делать. К тому же я выросла в знатной семье. Так что я уже общалась с важными людьми. Думаю, я справлюсь. Ты так говоришь, потому что знаешь, что я не хочу этим заниматься? Не утруждайся. Вы помогли нам устроить самый веселый культурный фестиваль. Верно, Сакура? Точно. Вы все молодцы. Сакура не скрывает чувств. Грядет что-то страшное. Что ты тревожишься, Шип лесу? А? Нам всего лишь нужно защитить трон. И в этом нам помогут мой верный клинок и твои смертельные единоборства. Какие единоборства? <связывающие> что? Ты мне тогда поверил? У обоих мастеров эмбрионы достигли шестой формы. Павший рыцарь Джульетта. И великий пират Челси. так ее специализация относится к рыцарской ветке. Отдаленно напоминает, конечно, но ее копировка на вид жутковата. Слушай, кому-кому они тебе такое говорить. Мы определились с твоим наказанием, Джин Мори. Если сможешь одолеть его на ринге... Тогда вернешься в турнир. Чего я это сразу? С блондинчиком хочу, а не с четырехглазкой! Блондинчика подавайте, хочу, хочу, хочу! К чёрту вашего очкарика, блондинчика хочу! Значит, вы богиня любви, так? Да! Но я не играю с чувствами людей. Я оживляю атмосферу и обеспечиваю штампы. Штампы? Именно. Когда кто-то говорит, после этой битвы я женюсь на тебе, я делаю так, чтобы никакой бы не было. Так это ты во всем виновата. Боевое искусство, в общем. Способ круто двигаться. Надо бы и мне попробовать. Если я уничтожу монстра, крутясь вот так, то будет выглядеть круто. Будь серьезен! Удар бедром был решающим! Ой. Мой пояс. Вот сармота. Удачи нам, завтра!